он и разработчик ожидает, что он будет владеть не только технической частью своей работы, но и будет разбираться в бизнесе, на котором работает. Можно дальше. А это примерно вкладка, что из себя представляет Бомбельский офис на сегодняшний момент. Как я уже говорила, у нас больше 500 человек. Всем привет! Ребята, сейчас идем в Белорусский торгово-экономический университет в отрезанной операции. Там будет проходить бизнес-форум. Посмотрим, что там будут говорить. Что-нибудь свое предложим. Да, иси. Да, спасибо. Заходим Регистрация. регистрацию. Здравствуйте. Здесь у листочки. Зарегистрировались А где тут свободно вообще? Раз. Да, это свободно. Значит, надо вперед Самый вперед Сядете в вот сюда, сядете, если вам этот стол понравился. А, а пока я предложу вам выступить, и вы да. тогда будете выступать, находясь там около экрана, чтобы вас все видели сразу. Вообще... Да, вот туда Можно туда? Высказывайтесь пока вот туда, потому что вы будете оттуда выступать. Нет, Нет здесь будет молодой человек. Сидит и будет вам менять слайдер, если вам вы скажете. Вы хотите проверить шар? И сбросишь, может быть, информацию. Можете сами Там он просто пошел в свечать. поближе. качественно. Директор фабрики Основательные и положительные показания. Мы можно дальше. А, это примерно вкладка, что из себя представляет Бомельский офис на сегодняшний момент. Как я уже говорил, у нас больше 500 человек. Ребята, для вас еще один сюрприз. Дело в том, что сейчас по э, статистике э, у нас э, в Беларуси на 100 работоспособных 61 пенсионер. Э, к, когда, к моменту, когда вы закончите, будет уже 64 пенсионера на 100 работающих. Учитывая, что у нас работоспособный возраст работы зачастую не в Беларуси. Вы понимаете, что пенсии у вас тоже не будет. Инвестициями, недвижимостью, ну, бизнесом я занимаюсь, будучи начал заниматься еще студентом где-то, наверное, с 89 -го года. Поэтому э, вся ситуация с остановлением бизнеса в этой стране и развитием его и вся проходила с моим каким-то непосредственным участием. За последние 5 лет по слову, мы принимали организацию. после того, как вы понимали, что тучные годы пройдут, потом станет немножко нехорошо. Это сегодня... Мы пришли еще к что работаем критик со студентами. Работаем с студентами работаем с технического, работаем с вашим университетом, работаем с МИЦО, работаем с, с Билбутом. и потом решила организовать свое собственное дело. специальности Так вышло, что я занялась копирайтингом. Если кто-нибудь из вас слышал слово фриланс, слышал кто-нибудь? Да. То вы примерно представляете, что это такое. Все началось с фриланса. Я занималась созданием продающих текстов. И в 2015 занимаемся экспортом программного обеспечения, но специализируемся на разработке мобильных приложений, игр. Не, я перископ не стал подключать. Подходите сами давайте Точно? Вот у вас человек. Сирена, Терпи, Двери, потом перекличка, это самое. Потом не только командой, вы сможете найти все ключи, открыть все сейфы и конце что привет еще? всем подписчикам канала, да. Да. Привет, привет. я очень, да, да. не избежала своей участи и у меня всех друзей там будет вот, там, какой-то канал, попал, попал, да. Так что участвуйте в нашем мероприятии. Да, вообще, как, как часто? Правда. Все зависит от того, как возникает потребность, то есть мы в течение года проводим разные мероприятия, это и тренинги, встречи просто с предпринимателями а, и мастер-классы какие-то, то есть отдельно приглашаем представителей и выпускников, ну, перестудентов, да, то есть, сегодняшний как я уже сказала, Первый раз, когда мы сделали круговую систему, ну, посмотрим, оценим ее эффективность, дальше будем думать, что планировать еще. Такое интересное. Молодцы. Так что участвуйте, что-то тоже готовьте для наших студентов, в том числе можете и подготовить про YouTube продвижение, потому что сейчас очень популярный YouTube-блогин устроился, почему бы и нет. С удовольствием приглашу вас на какой нибудь мастер-класс, поэтому готовьте контент. Все закончили, поедем домой. все прошло хорошо. Подписывайтесь на канал, следите за новостями, ставьте лайки. Вот. Читайте описание, подключайтесь. Соцсети есть, все. Пишите вопросы в комментариях. Добавляйтесь, в друзья. Всем успехов. Пока.